Привет, господа подписчики и те, кто впервые смотрит нас. Сегодня мы дадим ответы вам на самые важные и самые волнующие у вас вопросы. Итак, Игорь, скажите, какие вопросы сейчас, э, в общем, волнуют э, большую часть людей, живущих в нашей стране? Ну, вы, как Вы как коренной москвич, э, скажите вы считаете и как как что вы думаете что нужно сделать для того чтобы э, не просто не стало хуже а для того чтобы стало лучше в нашей стране жить ну если речь идет именно конкретно о жизни да о, о материальном статусе наверное лучше конечно подумать о то куда вы деньги тратите где вы работаете вообще там так далее то есть возможно нужно обратить внимание на Э, на более духовные вещи, нежели материальные. То есть, возможно, нужно окунуться в мир э, в Божий, то есть, э, то есть обратить внимание на свою веру, да, ну, куда вы тратите вообще время свое? Есть, может, на это нужно обратить внимание. То есть вы считаете, что вся проб проблема всей нашей жизни и всех наших э, причина всех наших неудач является как раз э, отсутствие какой-либо крепкой веры, отсутствие знаний, да, отсутствие и отсутствие мудрости, да. отсутствие знаний и мудрости, да. Верный, Иногда да. можно сесть и задуматься, да, почему так происходит там тогда, ну, ну, то нужно вот э, тратить, знаете, куда время то вот, тогда тратите свое. То есть, э. Как вы думаете, куда сейчас люди в основном э, тратят свое время и на суету, на суету, на всякое дерьмо то есть они тратят свое время ну, покорить траву там не знаю, и... сходить в клуб постоянно, но это в основном часто происходит такие люди они очень часто они ну хорошо, можно ходить в клуб, можно это все делать да. Но нужно как бы не забывать о том что кроме этого есть еще другие вещи возможно они даже важнее то есть чем просто там работать и после работы идти в клуб там, и так далее, то есть э, можно заработать много денег, но э, обратить внимание на присутствие Божье в вашей жизни, возможно это более серьезные вещи. То есть, э, нужно вообще, я думаю, пославлять Бога. Вот. если мы сегодня говорим на тему, которая касается веры, да, то есть э, вот на что нужно обращать внимание. Мы можем шутить, нести всякую ересь там, не знаю. То есть, э, можем говорить что угодно вообще. Я вообще могу с матом говорить. Как, э, как, э, Игорь, как вы считаете? Вот вы сейчас сказали. Я патриарх вы... Кирилл. Бог вы считаете, вы сейчас сказали э, людям на публику во все открыто да. э, ни капли не, не сомневаясь, не боясь о том, что нам нужно больше внимания задумываться о нашем предназначении, э, потом, потому что все-таки мы существуем, мы созданы Богом и мы существуем для какой-то определенной цели, на которую, о которой о которой нужно задуматься и которую удивить внимание и понять для какой цели мы все-таки живем да. верно да? Да. и вот скажите пожалуйста э, ответ дайте мне пожалуйста ответ на такой вопрос как вы думаете услышали ли сейчас зрители? у вас мои зрители да да, да. я уверен сели они они могут и появляться ну то есть их может быть больше в любом случае, чтобы сейчас зрители обратили внимание, нужно нужно вообще чего угодно делать я не знаю, что у них, что им нужно я конкретно трачу время на именно эту тему то есть я веду себя ну так, конкретно вот так, потому что я трачу время ну, так, ну, на прославление Божье, возможно ну то есть ну как бы я хочу чтобы что касается именно этой темы, чтобы люди подобные смотрели на нас. То есть там не нужны люди, которым не нужно то, что мы говорим. Ну да, им может нужно, чтобы ничего попало вообще не следует. Но вы понимаете, Вы понимаете, что если мы постоянно будем говорить только о главном, большинство людей нас не будет слушать нам, нас будет слушать только меньшинство. Серега, так что? А, меня и меня Серега зовут Меня зовут Михаил Михаил <связывается> Хорошо и патриарх вот. Кирилл Пока не патриарх <связывается> Апостол <связывается> да ладно Можно так и сказать В каком-то роде Да В любом случае Найдутся люди, которые будут смотреть. Ну, понятно, они уже есть, они смотр меня смотрят какое-то количество да. людей и слушают все, что я говорю, внимательно, так внимательно, как, как будто нет ничего важнее да. того, что я говорю. Да. Суть в этом. Но суть не в этом. Суть в другом. Суть в том, что э, таких людей крайне мало. Да. Людей, которые у меня на канале у меня подписано на канале 1365 человек на, на, момент. на, на, на момент съемки этого видео. Но э, принимают участие в моих, ком, комментируют э, мало в мои, мои ролики. В общем, активных зрителей очень мало. Да. человек, ну, раньше было человек 10, сейчас это где-то человек максимум. 15 где-то. шестнадцать Как вы считаете, Игорь? <coughs> ваша <coughs> фамилия Родиванский, верно? Родиванский, да. Родианский. Вот. Как вы считаете, Игорь? <coughs> что? <coughs> ну <Ничего>. все. <coughs> я что? <-то... coughs> <Какое coughs> Игорь, да. Какая считаю? Как вы считаете, э, что лично мне? или может нам или может моим зрителям или может еще кому-то нужно сделать для того, чтобы меня услышали больше людей. подписаться на канал, ну, то есть, но это не от меня зависит, это это зависит уже от моих зрителей. да, нужно ну, во-первых ну, следить за нашими видосиками короче. то есть э, комментировать, ну Короче, пиарте нас, ребята, все будет нормально. То есть все зависит от ваших целей, что вам конкретно нужно, что вы получите. То есть, все от цели зависит. Если вам это интересно, вы будете смотреть, если нет. В общем, в любом случае вы это все проверите в ваших ситуациях. В вашей жизни вы сами же проверите. То есть, а мы вам подскажем, что делать. Ну ладно, тогда да. я думаю, мы можем завершать данное видео. Да. Вот. Вполне. друзья и враги тоже. Подписывайтесь на мой канал. Да. Оценивайте мои видео. Мы рады были вас видеть, видеть в этой студии. Да. И желаем, желаем всем. Понимание, осознание. Слава Божией вам. Желаю. Слава Божией. И благословит вас Бог. И храни вас Бог. Я так, каждый, я так почти каждый ролик говорю. С вами были Михаил Троицкий. И патриарх Кирилл. Спасибо.